Я надеюсь, это не будет пересматривать. Да-да! Дамы и господа, всем привет, с вами Дэн. Из-за того, что у меня случилась проблема с токеном рестрима. Нет, это не тот токен, о котором вы подумали, просто на, на этих сайтах тоже есть токены. Только немножко по-другому Бельгинской... Блять! Серьезно. Все это время игра вообще не показывала, да? <связать> Продолжаем искать. Пять... Пятая минута пошла. Поискай. Я, конечно, еще не хочу сказать, но, судя по всему, в четверг кто-то... Немного людей, которые вообще сели поиграть в Counter-Strike. Профессиональный кибер... блять Там, походу, один нашелся, который играет умеет. А наши вообще, кстати, фанится. Они уже Они уже рашит спокойно так. Как, сбо... как хозяева просто себя чувствуют Я пока никуда рашить не собираюсь Я не тупой Я не Сука русский Я это не рашби, блять Вот, вот наши дорошились, блин О, четвертый присоединился Зашибись Да, е... да вы пацаны Годжап, так, 79. nine. Я просто вот эту кодовую систему стима немножко пока не до конца понимаю, поэтому а ч а я тут, я ввожу код и и ничего не происходит, и ничего не происходит. Вот тафак, вот тафак муча система, блин, я как в ней как крот просто ориентируюсь. Хотя нет, кротэш, будучи слепыми, неплохо ориентируется. Я в ней ориентируюсь как свинья в апельсинах. Вопрос. Какой пункт? Есть, введите код друга. Е или попробуйте найти своего друга. В принципе, я могу вот сюда войти. Как я понял. Угу. Окей да я понимаю, что чат немножко, может, <былись> отставать куда я попал? Ну нахрен! Один такой, fuck the shaman. Ты что, можем с тобой? Так, ты ты ты не переусердствуй. Давай давай троем останемся. И приглашаю остальных, они сейчас просто выкидываются, потому что их непонятную какую дичь всадили. 3-8. Ну... Я, конечно, могу сказать, что я играю с высокими рангами, ну блин, ну... Что вы, что вы ожидаете? Ну... Ладно, лишний опыт никак не помешает. давай да да так. Here comes a new Чтоб мое бомбление было видно в прямом эфире, да, всем, так сказать, здрасте еще раз. Ох, это будет долгий путь. Не, никакой не пате не впать это, это мне проще взять аккаунт Дэна и просто сразу до глобала дойти ему. Короче, модератор будет отслеживать не только действовать на платформе, но и вне ее, в ваших социальных сетях. Ну так можно полтыча нахуй не будет. Никак нельзя говорить, следующее. Мне не интересно любое меньшинство. еще одна группа. Я не по. Блять, что это за хуета? Короче, грубо говоря, если вы против секс-меньшинств, вам Нельзя обсуждать любые группы населения, высказывать стереотипы о них. Ага, интересно. Не упоминать о визуальных сходствах некоторых индивидов с животными. Блять. Какой же это пиздец. Никаких намеков на то, что какие-то группы населения имеют проблемы с телом. Ну окей. Нельзя использовать выражение, которое ставят под сомнение ценности меньшинства. Ебаные меньшинства, блять, блять, Запрещено говорить о превосходстве сомнения меньшинства людей группами блин. Боже, блин. запрещены комментарии которые показывают ваше личное мнение о привлекательности другого человека и как вы используют в качестве комплимента о боже господи твич остановитесь одумайтесь блять вы сейчас только что блять подпишитесь просто смертный приговор блять просто как окончательно убийцу платформу Видите дебильные правила которые уничтожат любой стрим по кске под ну короче гейминг стримы и у вас останутся только стримы там ебучий джастчастик ой блять а все это началось оставлять с 15 -го где-то года когда на отлично начал приходить бабы потом он шел кушаться только, еще большим наплывом, потом все пошло еще, хуй... ну короче, бля, пиздец полный. Смотрите, план заоскаривания, помню, раньше что-то там типа банили. Ну, блять, такое, хз. Когда ты говоришь что-то на своего тиммейта, то ты имеешь в виду как игрока, блять, как человека, блять. Я не знаю, как, как он человек в жизни, блять. И я не имею в виду, что он в жизни будет там, блять, нехороший. Я имею в виду, что он как игрок, блять, хуевый. И это две разные вещи. Как бы, лично его я не оскорбляю. Lego! А если я еще раз увижу эту позицию в этой игре, я его.. Я его убью. Блять, он что, опять сейчас ящик? Как взорвать мою жопу за два раунда? Берите уроки от Дэна. Ну ладно, на северах. Was... Хм... На северах все делается что у него что есть на лонге люди. Он зачем-то идет и пикает. Ладно. Ладно. С спокойствием, только сбагуяствием. Я не понимаю, да, Иногда он играет ультра агрессивно в нужный момент. Иногда он играет пассивно в ненужный момент. Блять, мне странно представить, что я буду увижу на мираже. Пачка <связать> стоит. Все... вообще вообще <связать> Ой. Так, у ну есть семьи детей. Зачем ты идут на эту пачку, которая уже блять, через секунду к Хотя убьют, то... М -м. А, ну сейчас Как вы? Какие же конченые дебилы. Просто нахуй. А, ну хотя у них там 15к, 12к, 10к. Ну там, бля, сейчас опять сявику. Не пойми куда, чуть что там какой-то шорт на какой-то точке, там кто случайно выстрелил, все сразу же. Ебать, это было близко к его голове. Я просто слышал, что сзади меня пролетела. Он стоит зачем ту ящик. Вопрос? Зачем? Так, что на гитеру запущено, блядь, ты можешь пойти вот сюда, блять. Ну, еп ну, твою мать. Ну, типа, смотришь на эту игру и понимаешь, что вот просто вот, вот, вот, вот вот эта часть карты это просто вот проходной двор для кирпич. Блин, спокойно проходит шорт. Никто им стоит особо не мешает, выйти. Дэн стоит на базе, что-то думаю. Так. Опять же. А, я что-то лег на чат, блядь. От раунда прошло 15 секунд, как команда-то, блять, до хуйна половину А, блядь труп в меде стоп там блять труп в меде отвод труп где сдохли блять а не может что-то с терапией тактика с 5 авп затеров это какая-то имбострота блять который не контрипса ой блять ⁇ баный насос это северов блять Видел типа блять это же видел модельку его Видно же было же, тип стоит, господи. Как ты, блядь, ставишь дятела, блядь. Господи, блядь. Дед, нахуй. Ну, хотя ладно, кто-то тимэй такой поставил, блядь. А, вообще запушу, блядь. На, нахуй, на ножи, блядь. Пойдем, блядь, в голову, господи, блядь. Не улагай, блядь. Просто пиздец. Я, конечно, знал, на ну что шел, Я знал, что здесь будет полный трэш. Угар в саду Я, может, реально, он его нахуй даст для Дэна, блядь. Что-то, смотри, играют полоски. отбитые дебилы. Что за, что против. Проходной двор мы вам еще все. Блядь, мы запустим его, господи. Что ты делаешь, блядь, Дэн? Ну, ты сидишь-то, блядь, ну, лёд. Ну что, ну, ну нахуя, блядь! Просто нахуй, блядь. А главное зачем? Взял лаве, блядь. Вот, вот раунд был почему стоит. То, что Дэн, блядь, вместо того, чтобы запушить, он сел, сука, за бокс зачем-то, блядь. И сидел на за нем, блять, секунд 10. баный паровоз, Дэн, блять, что за хуйня, блядь? по -за грани, блядь. вот как блять ну <свы> как нельзя убить типа который с гранаты на тебя стоял блять ну, ладно блять дай ну дюйду его еще и его тиммейт убил блять пиздец блядь, лютый ебаный стыд блять стал в угол Твою мать, Дэн, что это, блядь, за да, спрей, блядь? Это что, было за хуйня? Просто, блядь, да, стреляет, уводит, так, прицел тактично от оппонента, блядь. И типа, на, живи, убей меня. человек, ты тут? Походу, после того зажима сгонило, там, просто реально, Тильт, Тильтович, приключился за Дэном. Где Дэн потерялся? Эй, ау. Да он молчит я не знаю чего он молчит а что за хуйня я не понял я в рот манал блять так О, играть я в рот его манал блять жопа горит я от тебя блять я О, от чьих пацанов мало того что блять я не подъехал <свят> блять эти блять мы подъехали не в какой то путь 4 0 блять выключить от слова совсем я недоволен, блять ни собой ни хем блять <связать> меня просто меня блять добил в мой зажим, блять наголили. Я кибер убийца. Вот фолся, ну, тачка есть. А <связать> Почему типа нет армора они... даже, блядь. А его темы-то сидят, блять. Так, окей. Пока что творится полный пиздец. На какой От... хрен я тренирую? Пушки стрелять, если при этом я это не делаю, логично, не правда ли, блин? Типа, ну, типа во время игры что происходит, происходит, кто он пиздец вот сейчас. Найс, хорош. Типа просто это смотрю и не понимаю, что вообще, блять, происходит, блять, на карте что, блять, кто куда бежит, блять, господи, блять. Такой пиздец смотришь, блять, я хуеваешь. А то, как люди играют, блять. Дэн стоит, не делает. Поласку, блядь. Три типа обсы, блядь. Три, блядь, Карл. И они не выходят, блядь. серьезно, блядь, что? Блядь, вы творите, блядь. Вы ч ⁇ конченые, блядь, что гу... ли? <с ressortarsi> Пацаны, не стакайтесь вдвоем, пожалуйста. А, Ты такой я... пиздец, блядь. Кар один еще. Ну а его типы, блядь, такие... Нахуй надо Дэну хелпать, блядь. И не сидят, не блядь, ось, блядь. Ох, господи, что за еблады? <laughs> блядь, господи. Кече. Помоги, блядь. Просто, блядь, пикни. Кече сайт. 15 side. секунд, блядь, тебе могли, сука, выйти, блядь, ублять менять Дэна, блядь. И спокойно занять сайт, блядь. До того, как все, сука, стянутся, блядь. Дэну... Ставят. Что, блять? А я сейчас на Б пойду, тебе сажу. Сказал, что играешь на А, потом идешь на Б. Бегу, бегу. Что? Может быть. А может и нет. А может пошел ты. Крепись тогда. Сказал, блядь, где ты играешь, блядь? Ты должен там играть. Ты не, блядь, должен бегать, сука, по там, блядь. Пока не знаю, понятно. Я не понимаю, прямо 8 хп. Одь. что происходит, блядь? Что за мувменты, блять, я не могу понять просто, блядь? Что это за беготня? Просто, блядь, на похуе, блядь, как будто. Точнее, не, не как будто, а блядь, на похуе, блядь. Ч мне понимаешь Дэна понимаешь, что надо, блядь, хотя бы пачки держаться, блять, Дэн не понимает этого. В апартах, на Б плантит. Блядь. Но я шаги слышал. Блядь, тебя слышу. Дэн, блядь, типы, блядь, под тобой, слева, тебя, блядь, шаги, блядь, бэ, бэ, -бэ -бэ -бэ -бэ. Вышел, тип, балкон, блядь, как... блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, что ты делаешь, блядь, Дэн? Господи, Од Блин, мне надо было уйти, блин, а я понимал, что если я сейчас уйти, уйти блять, не могут... мне надо было, блять. Ты стоишь, ты врочу за басом, блять. Да ты пиздец, он а мне так очко не горит? Я, блядь, мне надо с ти меньше горело, блять. Пиздит. Апарт один. Блять идет к нему спиной нахуй. Апарт я еще остался. Что ты, блять, пикаешь? Я просто не могу понять, да наверное, что мозги начали как-то вырубил и типа все, блядь, играет разряда, блядь. Как, как, как не монета Ну да, он был близок, он хотел так закинуть ставочку, блядь. Ну, ну, ну ему сказали, что типа не не, не диктон. Так вот. У меня сейчас рака сгорела, если мне так в проект выдали в жбану. благо с из Пиздец, я не понял, что, блядь, Дэн делает, блядь. Куда он тулит, блядь, просто нахуй. Он просто тулит напрямую, да, до. Блядь, блядь, ты надо. Подапс, блядь, уйти хочет. И Дэн опять тулит. ТУТУ! Карты, карты! Блин, я тебе могу! Просто реально! Эй, блядь! И, и тулит, блядь. Тулит, сука. Я, блядь, я не знаю. Блядь. Боже. Что ты делаешь? Что? Это реально, блядь, мазки просто... Пацаны, можешь? Блядь, ты дурак, дурак ты, блядь, сука, долбаный, блядь. Я наблюдаю. Блять, я не могу уже. Сука. Блядь, каротин. Макс, слушай, ты должен, блин, это быть на спокойных щах. Просто ебашить. Я не могу это. Я жду разбора какой-нибудь из игр.